Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании «Реалпроект». И сегодня мы поговорим о перепланировке квартиры в новостройке. Все застройщики строят квартиры для среднестатистического человека или семьи. Они не могут учитывать все наши пожелания, образ жизни и объективную ситуацию. Кому-то вместо большой комнаты нужна большая кухня-гостиная. Кто-то любит принимать ванну и хочет просторный санузел. А кто-то предпочитает душевую кабинку. Выходом из этой ситуации является перепланировка квартиры. В этом видео я расскажу вам 6 интересных идей перепланировок квартир новостройки. Мы возьмем реальные примеры жилых комплексов от наших партнеров. Начнем с однокомнатной квартиры. Перед вами однушка стандартных размеров. Маленькая кухня и большая комната. При этом в квартире есть большой коридор, в котором ничего не поставить. И раздельно санузел, причем по разные стороны коридора. Перепланировка в большей степени коснулась коридора и санузлов. Мы расширили ванну за счет коридора а из туалета сделали гардеробную, немного расширив ее также за счет коридора. Площадь комнаты почти не изменилась. Кухня стала больше за счет коридора. Еще можно было бы снести перегородку между кухней и комнатой и сделать просторную кухню-гостиную. С каждым годом люди все чаще и чаще выбирают такой вариант перепланировки. Вторая перепланировка. Также однокомнатная квартира с таким же бесполезным 8-метровым коридором и раздельным санузлом. Сносим стены. Делаем гардеробную, объединяем санузлы и получаем светлую квартиру с просторной кухней-гостиной почти 29 квадратных метров, 5-метровым санузлом и гардеробной. Двигаемся дальше. Теперь на очереди двухкомнатная квартира. Перед вами двухкомнатная квартира с классическим расположением комнат и кухни параллельно друг другу. И снова огромный ненужный коридор и два маленьких санузла. Если у вас еще нет детей, или наоборот, ваши дети уже выросли и только приезжают в гости, тогда вам ничто не помешает из комнаты и кухни сделать кухню-гостиную, снеся большую часть перегородки. Один санузел мы без проблем расширяем за счет коридора, а из второго снова делаем гардеробную. В итоге получаем большую светлую кухню-гостиную с разделением на обеденную зону и зону отдыха, просторный санузел и вместительную гардеробную. Спальня остается на своем месте. Кстати, все чаще застройщики предлагают покупателям варианты так называемых европланировок, в которых предусмотрена большая кухня, где можно принимать гостей и проводить время. Еще одна перепланировка двухкомнатной квартиры. Очень интересный вариант с просто огромным коридором и большой спальней. В дополнение к этому узкая кухня и маленький санузел, зато и сауна. Забираем часть коридора и расширяем за счет него ванну и сауну. Спальни делаем гардеробную. Сносим перегородку между кухней и второй комнатой. Так у нас появляется огромная 30-метровая кухня-гостиная для приема друзей и родственников. У нас на очереди трехкомнатная квартира с очень большим бесполезным пространством. Большой узкий коридор никак не используется в изначальной планировке. Небольшая ванная и сауна. Узкая кухня. Что мы делаем? Сносим перегородку между кухней и комнатой. Делаем две одинаковые спальни с выходом в общее помещение. Объединяем ванную с сауной и делаем гардеробную на входе. Согласитесь, совсем другая квартира. И напоследок, самая интересная перепланировка. Не так давно одна дизайн-студия прислала нам этот проект. Это двухкомнатная квартира с огромным коридором и параллельным расположением кухни и комнат. Посмотрите, как оригинально подошли дизайнеры к использованию пространства. Здесь мы видим пример так называемой кухни-ниши, которая перенесена в коридор. На месте бывшей кухни сделан кабинет а сам коридор стал кухней. Из стандартной двушки мы получили евро-двушку с большой гостиной. К сожалению, не в каждой новостройке можно сделать такие перепланировки. Возможность перепланировки зависит от многого. Типа дома, этажности, материала стен, а также планировок под и над вами. Обещаю рассказать вам об этом в следующем видео. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи!